Майден, Украина. Сталкер 2. Сердца Чернобыля. Группа ученых потратила год работы, чтобы подключиться к новой сфере, информационному полю Земли. Это событие, сравнимое разве что с покорением космоса. Не хочешь, чтобы пострадали невиновные? Тогда помоги найти виноватого. А ты чё еще за хер? что мы имеем десятилетия спустя, зону, по образу и подобию. Мои люди до сих пор лежат там, а я их даже похоронить не могу. Гиб в аномалии, расстрелян вольными, на один с камнем на шее, сброшен с обрыва, разорван псами. Нельзя убить Бога, как нельзя убить небо над нашей головой. Я слепой, а не видишь ты. Предзаказ можно оформить на Xbox Series S, X, Game Pass, PC, Steam, Epic Game Store и GOG. О, будут по Game Pass раздавать. Прикольненько. Совтитры озвучил Китсун. Спасибо за просмотр.